Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем разбирать капитал Карла Маркса. И мы с вами в прошлый раз завершили третий отдел капитала, посвященный производству абсолютной прибавочной стоимости. Ну а теперь мы переходим к четвертой главе, посвященной производству относительной прибавочной стоимости. Но перед тем, как рассмотреть, как же производится эта самая относительная прибавочная стоимость, неплохо бы узнать, что это вообще такое. И что это такое, нам Карл Маркс, Рассказывает в 10 главе Капитала. Здесь делать надо некое общее замечание. Маркс отмечал, что в то время как ученый-испытатель может прибегать к таким методам, как например, эксперимент, таковые методы исследователю политэкономических вопросов недоступны, и он вынужден прибегать к методу абстракции. Ну а абстракция в случае Маркса применяется в том числе и таким способом, что Маркс берет какой-то из факторов в качестве константы, в качестве постоянного, и варьируемые факторы, показывают, как они между собой взаимосвязаны. Так вот, в третьем отделе мы с вами имели дело с производством абсолютной прибавочной стоимости. И Маркс в этом отношении брал в качестве константы стоимость рабочей силы. То есть то количество общественно необходимого рабочего времени, которое воплощается в том числе и в заработной плате рабочего. Ну и тогда оказывалось, что увеличить прибавочную стоимость можно только тем способом, что увеличивался рабочий день. Ну и поэтому мы подробно рассмотрели классовую борьбу между пролетариатом и буржуазией по поводу продолжительности рабочего дня. Ну а теперь он в качестве постоянного фактора, в качестве константы берет как раз э, эту самую продолжительность рабочего дня. То есть давайте допустим, что у нас вот есть всегда вот именно такой длины рабочий день, как в такой ситуации капитал может увеличивать прибавочную стоимость. Но напомню, что прибавочная стоимость производится прибавочным трудом. И можно поэтому выставить такую схемку простую. Вот у нас есть линия АС и на этой линии есть точка Б. Соответственно, образуются два отрезка АВ и ВС. АВ это у нас необходимое рабочее время. Это то рабочее время, которое рабочие затрачивают на воспроизводство собственных средств существованию. Ну а БЦ, соответственно, прибавочный труд. То, что в качестве прибавочной стоимости присваивается капиталистам. И вот если у нас АС константа, если мы не можем менять продолжительность этой линии, то мы можем сделать ровно одну вещь передвинуть точечку Б чуть влево. То есть уменьшить количество необходимого рабочего времени и тем самым увеличить прибавочный труд. Ну и тем самым, в принципе, перед нами раскрывается само понятие этой самой относительной прибавочной стоимости. Абсолютная прибавочная стоимость создается за счет увеличения рабочего дня, а относительная прибавочная стоимость за счет уменьшения Необходимого рабочего времени и значит увеличение прибавочного труда. Каким же образом можно это сделать? Каким образом можно уменьшить необходимое рабочее время? Ну, есть, конечно, сам банальный вариант. Надувательство. Капиталист может просто не доплатить рабочему, не додать ему денег и тем самым купить рабочую силу по цене ниже ее действительной стоимости. Это делается сплошь и рядом. Но в капитале... Маркс не пытается показать пороки отдельных капиталистов. Он пытается показать противоречивость и проблематичность системы капитализма в целом. И поэтому он в качестве предпосылки сразу предполагает, а давайте посмотрим, как будет работать эта система, если все товары покупаются по их действительной стоимости. Никто никого не обманывает, никто никого не надувает. И что же мы видим в такой ситуации? У капитала есть ровно один способ увеличения этой самой относительной прибавочной стоимости, а именно нужно революционизировать процесс производства, нужно вводить новые средства производства, изменять организацию производственного процесса, вводить технику за счет достижений науки. И в этом, собственно, капитализм и занимается. И в результате что происходит? Если у вас те средства существования рабочего, которые входят, собственно, в необходимое рабочее время, которое рабочие в этом плане воспроизводят. Если они начинают стоить дешевле, если для них воспроизводство нужно меньше труда, то у вас уменьшается и необходимое рабочее время. Иными словами, если вы вводите технику и способы производства, которые позволяют вам удешевить предметы потребления рабочих, то и элемент, который входит в необходимое Рабочее время уменьшается. То есть, еще раз, это касается только эффективности и производительности тех товаров, которые заточены на потребление рабочих. Но здесь, конечно, возникает большой вопрос. Мы понимаем, что это работает как некий закон капитализма, что капитализм в своем развитии требует увеличения производительности труда. Ну, не совсем понятно, зачем это нужно отдельному капиталисту. Ведь у нас капитализм работает не по плану какому-то. Он действует в качестве некой анархии производственного процесса, при котором каждый капиталист сам принимает производственное решение. Как же так получается, что они, они же не хотят как-то полномерно, целенаправленно уменьшать стоимость этих самых средств существования рабочего? Нет. Дело здесь в другом. И работа действительно исходя из сугубо эгоистических интересов отдельного капиталиста. Вот представим себе, что у нас есть сапожник, скажем, который работает под началом капиталиста. И самый сапожник у нас в день производит ровно одну пару сапог. Эта пара сапог, скажем, в данном ситуации стоит 120 рублей. Но вот что в результате нашего капиталист, Он придумывает какую-то хитроумную машину или где-то ее заимствует. В результате чего в день наш рабочий теперь сапожник может производить две пары сапог. С точки зрения общественного богатства, оно удвоилось. Да? То есть, если раньше производилась одна пара сапог, теперь их две. А будь можно двух людей, а не одного. Но что же произошло с стоимостью? А ведь проблема в том, что стоимость, скажем, эти 120 рублей, могут выглядеть так. Скажем, 60 рублей стоимость этих сапог, это стоимость средств производства. Ну, в частности, в том числе и материалы, из которого они сделаны. А еще 60 добавляются рабочим в этом процессе этого самого производства. Но если рабочий, собственно, изготовил две пары сапог, он не изготовил новые 60 эти рублей. Нет, просто теперь он к каждой из пар сапог добавил по 30 рублей, ведь стоимость и определяется рабочим временем. Ну а это значит, что если раньше у нас была одна пара сапог была 120 рублей, то теперь две пары сапог по 90. Причем каждому из них 60. Это принадлежит к средствам производства. И здесь как бы опять же непонятно, зачем это капиталисту делать, если бы не одно «но». Дело в том, что наш капиталист существует не в вакууме. По нашему условию он ввел такую хитроумную машину, а остальные ее не ввели. То есть для остальных сапоги по-прежнему стоят 120 рублей. А это значит, что общественная стоимость будет 120 рублей. А вот индивидуальная стоимость сапогов, произведенная именно на предприятии данного капиталиста, всего 90. И ему ничего не мешает, например, начать продавать их по 220, получая какие-то колоссальные прибыли. Правда, в действительности это работает не совсем так. Дело в том, что если мы произвели в два раза больше товара, тех же самых сапог, то нам надо обеспечить спрос на эти товары. А откуда ему взяться? В конце концов, у людей новые ноги за это время вряд ли вырастут. Да? Поэтому, что делает наш капиталист? А он прибегает к самому простому способу увеличить спрос. Он удешевляет свой товар. Например, наш капиталист может вообще расщедриться и продавать производимые им сапоги по 100 рублей. Вот смотрите, что получается. Эти 100 рублей это на 20 рублей дешевле, чем общественная их стоимость. То есть такие сапоги будут расходиться просто как горячие пирожки. А вот с другой стороны, эта стоимость на 10 рублей больше, чем их индивидуальная стоимость, произведенная на данном предприятии. А это значит, что кроме обычной прибавочной стоимости, капиталист получает еще и добавленную прибавочную стоимость. По-русски говоря, получает 10 рублей на халяву. И, конечно же, такая халява – это то, к чему стремятся все капиталисты. И поэтому капиталисты стремятся вводить новые средства производства, новые способы организации труда. А как это сказывается на обществе в целом? Ведь если это делают все – то что происходит со временем? Ну да, на какой-то краткий период он получает вот эту вот большую прибыль. А потом остальные подтягиваются и начинают тоже такие в машины вводить. И в результате просто все сапоги удешевляются. А раз все они удешевляются, это работает в рамках всего общества. В результате что у нас происходит? У нас снижается стоимость всех, процессов, всех продуктов потребления, в том числе тех, которые составляют, ту самую стоимость рабочей силы, то есть продукты, необходимые для существования и воспроизводства рабочей силы. А раз так происходит, то в на нашем самом графике вот-вот, соответственно отреза КБ уменьшается, уменьшается количество необходимого рабочего времени. А значит растет прибавочный труд. Таким образом, подводя некие, некоторые итоги, капиталист вводит новые средства, достижения науки, техники, организации труда и так далее, не для того, чтобы освобождать каким-то образом труд. Ведь если рабочий стал производить больше и стал производить ему проще что-то, это не значит, что он будет работать меньше. Нет, главная задача капитала, как всегда, производство прибавочной стоимости. В данном случае производится относительная прибавочная стоимость за счет уменьшения собственно, необходимого рабочего времени. А вот те механизмы, посредством которых это осуществляется, это увеличение производительных сил труда, мы рассмотрим с вами в следующих выпусках. Ну а на сегодня у нас все. Оставайтесь на связи и до новых встреч.